Чтобы не быть смешным и глупым в коллективе, Чтоб как стрекозка не морозить крылья, Чтоб как мартышка быть на позитиве, Чтоб как лебедь рак и щука вос вы не делили, И чтоб продукты вы не выпускали с клюва, Чтоб не велись на лестные отзывы и обманы, Чтоб не тявкали, как мойки возле клуба, Будь человеком гордым и упрямым, Будь человеком и читай Крылова, Сылова басни жить тебя научат, Будь ты собой, имей ты свое слово, И станешь ты счастливым и везучим.